Доброго времени суток, я Игорь Чернаусов, приветствую вас на очередном уроке тренинга с рабочим названием «Как приглашать клиента из интернета». На этом уроке мы продолжаем изучать мою любимую тему «Автоматизация продвижения в социальных сетях». Я расскажу о двух очень интересных, полезных сервисах. Первый сервис называется «Нова Пресс». Давно и успешно пользуюсь этим сервисом. Сервис «Нова позволяет полностью автоматизировать самый эффективный способ продвижения в любой социальной сети это раскрутка контентом или постами сервис позволяет полностью на автомате публиковать тематические посты в ваши социальные сети и еще один интересный сервис который позволит вам найти именно самые интересные посты посты которые вызвали наибольшее количество реакции пользователей социальной сети это сервис Posters. его очень эффективно использовать в комбинации с сервисом NovoPress или каким-то другим сервисом отложенного автопостинга в социальные сети. Итак, начнем. В уроке, посвященном раскрутке социальных сетей постами, я говорил, что для того, чтобы достичь какого-то успеха, используя данный метод продвижения, необходимо каждый день в часы пром публиковать информацию в ваших соцсетях. Конечно, это можно делать руками, но никакого ума размещать постов не требует поэтому всю эту рутинную работу можно полностью автоматизировать используя сервисы которые называются сервисы автопостинга либо сервисы отложенного постинга в социальной сети если вы наберете в поисковом запросе яндекса такой ключевой запрос то появится колоссальное количество ссылок на сами сервисы на статьи с обзорами вы можете выбрать любой из предлагаемых сервисов я вам буду рассказывать как работают эти сервисы на примере конкретного сервиса нова когда я выбирал каким же из романного количества сервисов мне пользоваться я перебрал достаточное количество и остановился именно на нова причин несколько во первых этот сервис публикует информацию во все популярные в россии социальные сети Обратите внимание вот на этот громадный список соцсетей, с которыми работает сервис. Сервис работает в режиме, который именно для меня полностью ассоциируется с понятием автоматизации. То есть раз настроил и забыл. Я вот уже не помню, когда был в личном кабинете сервиса, но публикации в мои профили и группы в социальных сетях идут на полном автомате. В соответствии с теми настройками, которые я сделал. Конечно, эффективность нового Пресс» и подобных сервисов наиболее ярко проявляется, если вы одновременно продвигаете несколько социальных сетей. Но я думаю, что к этому уроку вы уже, во всяком случае, с одной социальной сетью разобрались и, возможно, начинаете масштабировать свои успехи в других социальных сетях. Вот тогда да, «Нова Пресс», прям, как говорят, «выстрелит» потому что когда вы работаете с одной социальной сетью, это еще в принципе можно делать руками, а когда вам необходимо во все ваши социальные сети, там 5, 6 или больше, раскидать одну и ту же информацию, это, конечно, занимает очень много времени и работа это очень рутинная, от такой рутины нужно избавляться и передавать сервисам автоматизации. Да, конечно, Новопресс и ему подобные сервисы в первую очередь заточен для работы с группами, поэтому для тех, тех, кто продвигает группы, о продвижении групп я расскажу чуть позже в нашем тренинге о привлечении клиентов из, и, из интернета. Вот Для вас, конечно, Новопресс либо подобные сервисы – это большой подарок. Новопресс работает в двух режимах. Режим отложенного автопостинга – это когда вы предварительно формируете список постов, которые будут размещаться в ваших социальных сетях. Вот Где брать эти интересные посты, вам поможет сервис «Попостерс». Вы собрали много интересных постов, выстроили их такую цепочку, в настройках новопресс сказали, через какое время будут публиковаться эти посты, указали в какие группы, в какие профили в социальных сетях и все. На несколько месяцев вперед в ваших группах, в ваших профилях поддерживается активность на полном автомате. Если происходит какой-то сбой, ну например требуется переавторизироваться в какой-то социальной сети, возможно какая-то группа была заблокирована, либо перестала идти туда публикация, вы об этом получите информацию на почту которую указывали при регистрации проблема решается очень быстро, решаете либо сами, либо обращаетесь в техподдержку сервиса и процесс продолжается, это первый режим, второй режим это режим автоматического постинга или автопостинга, в этом режиме вы новопресс говорите из какого источника вы хотите брать информацию, для того, чтобы потом разместить ее во всех ваших социальных сетях, которые вы подключили к новопресс Отлично для меня источником, откуда берется информация, является мой YouTube-канал и мой блог на проекте Соцгуру. То есть, как только у меня на канале появляется какой-то новый ролик, либо на Соцгуру появляется какая-то статья, этот ролик, эта статья, Автоматически Новопресс начинает размещаться по всем моим социальным сетям. Идет такое массовое, уверенное размещение информации. Я экономлю колоссальное количество времени. У сервиса Новопресс очень понятный интерфейс, очень приятный, такой светленький, ясненький. Очень хорошая помощь, техническая поддержка. Если возникают какие-то вопросы, вы всегда можете написать в техподдержку, вам всегда ответят, помогут. У меня на канале Игорь Черноусов лежит подробный ролик, как работать с этим сервисом. Я его записывал тогда, когда я настраивал этот сервис. Сейчас, как я уже говорю, он уже работает для меня в полном автомате. Если вам не хватит информации из этого ролика, если возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите на страничке урока, я запишу новый ролик с ответами на все ваши вопросы. Да, конечно, «Нова не единственный сервис далеко не единственный сервис автопостинга если у кого то есть какие то результаты по работе с другими сервисами пожалуйста пишите их на страничке нашего урока пишите какие несомненные плюсы есть у этого сервиса пусть другие выбирают что же им лучше использовать для автоматизации своей работы конечно метаться по всем сервисам нет никакого смысла конечно бесплатные варианты сервисов автопостинга это не всегда хорошо Потому что чаще всего за бесплатность вам приходится чем-то расплачиваться. Итак, смотрите ролик подробный, как работать с Novopress. Ссылка будет размещена на страничке урока. А сейчас я вам расскажу об одном очень замечательном сервисе, очень простом. У этого сервиса есть даже бесплатный период, которого вам хватит для того, чтобы набрать очень много ценной, интересной информации из ваших соцсетей, вашей продвигаемой тематики. Это сервис по постерс. Что он делает? Этот сервис позволяет из, например, вашей тематической группы, либо по какому-то хэштегу, найти самые популярные посты в социальной сети. Я вам покажу на конкретном примере как это работает на бесплатном варианте работы с этим сервисом то есть нажимаю на кнопочку попробовать бесплатно новый год не за горами Авторизируюсь через контакт я уже проходил авторизацию поэтому меня не спрашивают разрешение получить доступ моему аккаунту я это дал при первой авторизации вас попросят это сделать я беру ссылку на группу из контакта ну например серьезная группа посвященная йоге либо даже вот эту группу эзотерика йога психология беру ссылочку на эту группу размещаю ее в строке можете размещать url можете название можете писать хэштег ну, для url проще всего нажимаю найти да находится именно моя группа потому что если ищете по названию возможно будет найдено несколько групп нажимаю выбрать но в моем случае это уже не обязательно я вижу что выбрана именно моя группа появляется Логотип группы, название группы, то есть все окей. Затем нажимаю на кнопочку загрузить и пошел процесс загрузки постов из этой группы. То есть вы в любой момент можете остановить процесс загрузки, можете загрузить постов побольше, чтобы сразу набрать себе много информации. Можно сделать процесс более интересным, нажать на слушать радио и начинать слушать какую-то музыку во время того как работает сервис 3000 постов для меня более чем хватит все равно все их обработать не смогу нажму остановить что происходит вы видите самые популярные посты из этой группы популярность оценивается по количеству лайков по количеству сделанных репостов Вот эти самые интересные самые популярные посты в группе йога и эзотерика что вы можете делать с этими постами? Вы можете просто взять их и, как я вам уже показывал в отдельном уроке, сохранить себе на компьютер, то есть подготовить у себя на компьютере такую базу интересных тематических постов. Для того, чтобы потом эти посты загрузить в новопресс, создать очередь из публикации, новопресс вам в автоматическом режиме с указанным интервалом будет размещать Посты. Бесплатного периода вам более чем хватит для того, чтобы создать у себя на компьютере громадные базы по вашей тематике конечно можно искать какие то посты на общечеловеческие темы и именно эти темы например у меня в отложенном автопостингом загружаются в мои социальные сети а вот с моего youtube канала с блога соцгуру размещается информация по продвигаемому мною бизнесу вот таким вот образом я в автоматическом режиме убиваю двух зайцев и заполняю свои интересной информации чтобы люди не читали только о бизнесе а с youtube канала из блога у меня размещается именно по моей бизнес тематике вот такой вот классный сервис рекомендую вам его использовать, хотя, конечно, все это можно делать и руками, но здесь вам уже все отсортировали, выстроили, только сохраняйте и размещайте в новом. А некоторые считают, что вот это вот копирование чужой информации и размещение у себя это неправильно, это называют некоторые даже воровство. А что я вам хочу сказать, друзья? А, почитайте, что такое бесплатный источник. То есть вот любая группа открытая в социальной сети это бесплатный источник, и вы можете спокойно отсюда брать информацию. Информацию. и спокойненько размещать у вас на стене и так далее. То есть это абсолютно никакое не воровство, вы взяли эту информацию из бесплатных источников. Да, конечно, если на картинке идет какое-то брендирование, например, размещается ссылка на группу, либо размещается какой-то товарный знак, логотип, то такие картинки, конечно, лучше у себя не размещать. Почему? Потому что здесь вы можете нарушать чьи-то авторские права, если мы говорим о товарных знаках. Либо можете продвигать чужую группу, если на картинке размещена ссылка на эту группу. Вот те, кто занимается профессионально продвижением групп в социальных сетях, прежде чем разместить вот картиночку у себя, такую некрасивую Понятно. эту картиночку чаще всего брендируют делать это можно разными способами можно размещать водяной знак своей группы а можно например использовать вот такие вот шаблоны я вам сейчас их покажу вот у меня, например, есть 100 шаблонов, но их тут на самом деле чуть побольше. Это шаблоны, которые можно использовать для оформления картинок в социальных сетях. Что из себя представляют эти шаблоны? Красиво обработанный шаблончик, куда вы вместо вот этой стандартной картиночки можете вставить любую картинку. Делается это очень несложно. Но самое главное, внизу или где-то в уголке есть возможность написать название вашей группы и ссылку на вашу группу естественно красивую, уникальную авторскую ссылку. И вот размещая вот такие вот уже обработанные картинки с брендированием вашей группы, вы, во-первых, делаете посты в своей группе еще более эффектными, еще более привлекательными, то есть там не просто картинки, а вот такие визуально интересно выполненные картинки сделаны. Плюс еще прибиваете свое брендирование. Если кто-то такую картинку будет выкладывать у себя, пожалуйста, этим самым он будет продвигать еще вашу группу абсолютно бесплатно. Да, конечно, на это тратится время, но этим самым вы делаете свою группу уникальной и, конечно, облегчаете продвижение этой группы. Если у вас есть время, вы можете уже обработанную картинку с вашим брендированием дополнительно обработать. Кто хотя бы немножко знаком с продвижением сайтов картинками, есть такая Эффективно работающая фишка – это изменить свойства вашей картинки. Выбираю свойства, выбираю подробно. И в свойствах вашей картинки вы можете дополнительно указывать в поле «Автор» название вашей группы. Вы можете ставить ей максимальную оценку, прописывать в поле «Теги» ключевые слова, прописывать комментарии, в которых также можете вставлять название своей группы и, например, ваши какие-то контакты. Все это позволит еще больше увеличить вероятность того, что ваша группа будет продвигаться, как говорят, органическим трафиком, тот трафик, который будет приходить из поисковых систем. То есть все вот эти вот картинки, они обрабатываются поисковыми роботами, и когда вы будете выдавать какой-то запрос, например, в поиске того же самого Яндекс выбирать картинки будут, например, попадаться картинки по вашей тематике когда человек просматривает эту картинку, он будет видеть какую-то информацию о вас о вашей группе и это позволит еще более эффективнее продвигать ваш ресурс в социальной сети конечно, это занимает дополнительное время конечно, дополнительные временные затраты, но вы получите эффект от такого продвижения Итак, друзья, на этом урок о сервисах автопостинга закончен. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях на страничке урока. Следующий урок у нас посвящен программе OkaSender, программе, которая позволяет автоматизировать практически любые действия социальной сети ВКонтакте. Не прощаюсь, с вами был Игорь Черноусов.